Я вас приветствую, дамы и господа, на своем канале. В данном видео хотел бы вам рассказать и показать схему вермифермы. Также хотел бы рассказать вам о нашей технологии, о производственной части, рассказать маленькие секреты, а также поделиться приятным настроением и приятной полезной информацией. На данном слайде мы видим с вами схему вермифермы, вид сверху. Видим с вами бурты, ширину буртов, длину буртов, полезную площадь. Это около тысяч квадратных метров, систему автоматического полива, хозяйственно-материальный склад, который необходим для производства. Данного результата мы достигли благодаря нашей технологии, которую мы сами разработали, с вами его в жизнь. На данном слайде мы с вами видим систему автоматического полива которая крайне необходима для производства биогумуса и биомассы червя система автоматического полива дает нам прекрасную возможность обезопасить себя от поджогов от пожаров также дает нам прекрасную среду для развития червя в виде влаги от 70 до 80 процентов плюс сокращает трудозатраты на ручной полив что является очень полезным делом для вермидела Итак, так собственно сама технология о технологии авторская технология, которая была написана мной собственноручно основана на практическом методе на практическом опыте с многократным повторением и с отработкой данной технологии по производству биогумуса и биомассы червя технология по факту является действующей, правдивой и очень результативный. Нашу технологию используют в Хмельницке, на вермиферме, в Полтаве, в тепличном хозяйстве и в Запорожье. Итак, самая основная информация о нашей технологии. Это подготовка помещения, подготовка формирования буртов или вермигряди, заселение маточным поголовьем червя, как правильно приготовить корм ПКС для червя, как правильно его использовать, PH-показатели, PH-расхислители, условия содержания в помещении, вредители червя и меры борьбы, что очень немаловажно в данном производстве круглоцикличный цикл, который является сердцем технологии, о нем чуть позже, метод шагающих ряды, зимний период по технологическим требованиям. По зимней технологии в предыдущих видео вы можете посмотреть, как работает наша технология при минус 7 градусах и при минус 17. Очень важным фактором является выманивание червя от перенаселения, что дает активное и очень большое развитие червю в плане биомассы, которая растет в геометрической прогрессии и которую реально вы можете посмотреть у нас на нашей ферме. Также под нашу вермиферму пишется авторская технологическая таблица работ или же под вашу ферму при заказе нашей технологии. Прирост живой биомассы червя является отработанной технологией до 420 тонн в год и более, в зависимости от площади и поставляемого корма на вашу ферму. Очень важным фактором для производства биоумуса и биомассы червя является оборудование. Все мифы о том, что можно производить большие объемы без оборудования, это все обман. С помощью нашего оборудования мы получили большой прирост как червя, так и биогумуса. При этом сэкономили трудозатраты до 70% и остались этим очень довольны. Более 70% нашего оборудования не имеет аналогов в мире. Самый простой пример по приросту биомассы червя является данная таблица. Таблица основана на практическом методе. Метод заключался в заселении 100 половозрелых червей с пяском в отдельный ящик размерами 60 на 40 и высота 20 сантиметров. При заселении 100 червей, при правильном кормлении, при правильном уходе, при температуре и при работе технолога мы достигли результата. За 6 месяцев это было... 2100-2200 штук половозрелого червя в этом ящике, то есть из вышесказанного вы можете сами включить калькулятор и посчитать готовый прирост биомассы червя из 100 штук половозрелого червя за определенный период времени, то есть это может быть 6 месяцев, год два года и так далее и тому подобное когда я пересчитал лично более 20 раз по своей технологии червя из 100 штук получалось минимум 2100 штук червя это были уже половозрелые черви которые активно размножались малька физически просто засчитать не можно было плюс было очень много коконов которые имеют свойство при правильном кормлении при правильном уходе при правильной технологии содержание малька в коконе от 10 до 21 если же у вас неправильное кормление или неправильная технология, то содержание малька в куконе будет от 5 до 9 штук. Что было доказано на тестовых практических методах, которые мы проводили более 20 раз. Сердцем данной технологии является круглоцикличный цикл, который основан на практическом методе. И что он дает? Данный кругоцикличный цикл дает нам возможность получать червя целый год в очень больших объемах плюс очень большой объем биомуса. при этих объемах мы можем спокойно и вы можете также использовать биомассу червя в виде корма для рыбхозяйств, для птицеферм и для ферм по разведению раков, также для магазинов, которые занимаются рыбалкой, плюс получать выход продукции по биомусу, который используется для выращивания газонов, для выращивания деревьев в саду, для тепличных хозяйств. Также используется в растениеводстве и цветоводстве, что дает перспективы и развитие нашему и вашему бизнесу. Для успеха в нашем деле требуются обязательные условия, которые дают возможность развиваться в геометрической прогрессии. Для этого необходима территория под дверьми ферму, наличие кормовой базы в виде навоза или помета, солома, система автоматического полива, наличие оборудования, Наличие раскислителей, качественная порода красного калифорнийского червя, технология, сопровождение технолога. С вышесказанного могу точно сказать, что если вы соблюдете все обязательные условия, у вас все отлично получится. Так как нами было разработано собственное оборудование для производства, мы можем также изготовлять оборудование для производства биомуса и биомассы червя под заказ. Во время разработки нашей технологии мы пришли к очень полезному выводу, что оборудование необходимо для нашего производства, которое помогает нам дорабатывать нашу технологию. И без оборудования наша технология просто не может быть. Очень грубая ошибка вермифермеров и вермигуру – так называемых, которые говорят, что производство биогумуса и биомассы червя не нуждается в оборудовании, это очень большое заблуждение. Это очень большая ошибка. Объясняю почему. Первое. Оборудование для производства вермифермы сэкономит ваши финансы от 40 до 70%. Второе. Без оборудования вы не достигнете результатов по приросту биомассы червя и по объему производства биогумуса. Это доказано практическим методом, который основан на реальных действиях и был заложен в данную технологию. Поэтому мы на практическом методе с начала 2010 года начали изготовлять оборудование. Были у нас ошибки, были у нас успехи. И мы предоставляем услуги по изготовлению оборудования для производства биогумуса и биомассы червя по заказу индивидуально. Хочу открыть вам маленький секрет. История производства биогумуса идет с времен Советского Союза когда Советский союз распался в 1991 году и закрылись такие проекты как кораблестроение, космостроение и производство биумаса. Очень активной разработкой в 1991 году было чисто экологическое производство для промышленных масштабов выращивания овощей, фруктов, сельхозкультур и по червью для корма рыб, раков и птиц. Данные нормы внесения биогумуса вы можете посмотреть на сайте под каждую сельхозкультуру. Это огурцы, томаты, морковь, клубника, картофель и так далее. Пожалуйста, заходите на наш сайт, смотрите нормы внесения, звоните, идем дальше. В подтверждение своих вышесказанных слов мы занимаемся продажей красного калифорнийского червя в больших объемах. Любой объем червя от одного маточника до 10 тысяч маточников вы можете спокойно заказать у нас на сайте данным контактам. Так как данная технология производства биогумуса и биомассы червя активно используется в Украине, вы можете ее спокойно приобрести у автора Михаила Бондаренко. При этом при покупке технологии вы получаете сопровождение в течение года по вашей ферме. Это являются выезды на саму ферму, онлайн консультации и ведение таблиц по верме делу. Так как наш продукт является чисто экологическим биоудобрением, вы можете спокойно приобрести у нас этот продукт в большом объеме. Действует гибкая система скидок при очень больших заказах. Всем спасибо за внимание, до скорых встреч, продолжение видео следует. Всем удачи, всем здоровья, процветания в личных делах и большого развития. Спасибо за внимание, продолжение следует. С вами был Михаил Бондаренко.